Всем привет, друзья, с вами Дядя Ваня Сегодня вот такой вот небольшой видосик Уже хайп прошел, я думаю, наконец-таки заканчивается Хайп у нас на Сайгу, S12K, на скин, как его, где взять, ла ла ла, -ла, -ла, -ла все, все в панике, кому-то пришло, кому-то нет, странно Разработчики просто красавчики, ну вот а заканчивается эвент на Сайгу, и тут у нас всплывает небольшая информация о том, что скоро вот скорелечка-то появится. Давайте посмотрим видосик, вы посмотрите, я посмотрю и все решим, что здесь будет да как. Итак, вот браузер, нажимаем play, видео появись. Что хочу заметить сразу. Скорелька а, будет доступна, также, я думаю, рулетка. Мы будем крутить рулетку, либо же какие-то будут за монетки. Вот скины нам будут доступны. да, Мы будем получать скиночки, навешивать на нее свои скиночки. Ну, как бы и свои, но в то же время и не свои. Это скины. Свои скины будут за счет наклеек, которые также будут особо-то и не своими наклейками. Поэтому вот так вот. Я думаю, могли бы они добавить в игру. Какой-то, я не знаю, там, файловый менеджер, куда ты можешь PNG-шечку, картинку любую, хоть своего лица. Шпунг, закинул. И вот тебе наклеечка готова, понимаешь? Пусть они сделали бы это за UC. Ладно, смотрим дальше. А. Вот, вот, вот о чем я говорил. Вот могли бы здесь вот. Вот здесь вот. Кстати, здесь будет плюсик, вы смотрите. Здесь будет плюсик. 10 чего-то там плюсиков. И вот как вариант разработчики я к вам обращаюсь, если бы вы добавили в игру, ну, помимо всех багов, флагов, вот этого всего шлака, вот эту функцию, которую я вам сейчас вот советую, просто добавьте функцию добавочки своего файла какого-то, вот своего наложения файла PNG формата, понимаете, чтобы мы могли свое что-то, именно реально свое, а не то, что вы нам впихнули здесь. Вот эти вот. Штучки, кубики эти игровые, блин. Да блин, господи, мне уже тридцатка лет. Я хочу туда телку влепить, какую-то в купальнике. Не знаю, жену свою сфоткать на пляже, выложить вот так на всю скарельку, и все, вот она, моя уникальная скорелька. Смотрим дальше. Ребята, вот такая вот информация сливается нам сейчас. А, вот здесь вот в игровом клиенте, понимаете, что Мы закончили ивент, дальше нас ждет сюрприз Давайте посмотрим, может быть вдруг Там уже нам уже писючили Писючили эту скорельку Нафиг я покупал Эту наклейку, не знаю, но давайте посмотрим Так, инвентарь, мастерская У большинства людей Оружейные нет, я не знаю почему Разработчики до сих пор Ее не вписюрили туда Так, тыкаем в сторону, тыкаем в другую Поменять оружие Ждем, когда появится здесь у нас Скорелька. И, в общем, будем радоваться. Я пока еще прокручу здесь один разочек бесплатно. Дай наклейку. Нормальную, падла. В общем, все, ребят. На этом мы заканчиваем свой видеороличек, Вот такой вот обзорчик небольшой про Скорельку, которую нам сейчас разработчики слили, да? Нам слили информацию. Если вам, вам всем вот понравилось там вот все кто посмотрел вот это видео вам понравилась данная информация вот да вот у вас нету ни у кого оружия, но, но вдруг она все-таки появится и вы все-таки хотите вот именно с получить лайк под видео прожмите и в комментарии также может быть вдруг разработчики увидят наше с вами видео да они-то на меня обращают внимание как бы смотрят ага, дядя ваня снимает видосик про пабджик давай-ка мы туда ему что-нибудь туда еще под подсмотрим его как он там это все это дело делает а вдруг он чего-то отдельного посоветовал. И вот мой совет. Если вам нравится идея по поводу плюсика, да, вот этого вот плюсика. Вот этого вот самого, где он там должен быть. Плюсик, где этот редактор-то? Оружейное. Вот. Вот здесь, если вам нравится вот эта вот штучка. Чтобы сюда можно было свою штуку засунуть. Вот нажать плюсик и свой файл какой-то загрузить из своего компьютера, из своего телефона, да. И вот, как вы слышали, там, девушку, лицо, портрет матери, там, все, что хочешь на ствол налепить. Чат, пишите комментарии. Классная идея, вонечек, красавчик, поддерживаю. Разработчики баги э, не убирают, хотя бы вот эту штуку добавляйте, давайте, вот. Так что, с вас лайк, подписка, колокольчик, чтобы не прозевать мой новый видосик и новый стрим. Кстати, каждый день практически бывают стримочки, так что, залетай и... Играй в кастом тело, локалки. Также я делаю розыгрыши, если тебе вдруг интересно. uc райл пасов, футболки, ненужные дяди Вани, логотипы, кружки. А также туалетная бумага и прочее, прочее. Так что лайк, подписка. До свидания.